Господи, я могу хоть раз поесть без Тебя, М? без Твоей мор... Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Нормальная была, что с тобой случилось? Я притворялась. Come here bye Oh, <laughs> <well, good. laughs> No, no, sir. Hey, you can't be doing that to her.